Добрый вечер. В этом видеоуроке я хотел рассказать как бы более подробно про безопасный режим. У меня была идея снять видеоурок сперва про восстановление системы, но подумав, я как бы решил сначала снять про безопасный режим, так как он все-таки в следующем видеоуроке потребуются небольшие знания про этот режим. Потому что один из способов выполнения восстановления можно сделать через безопасный режим. Ну вот, безопасный режим э, это, находится в операционной системе, в любом виду XP, 7, восьмерки, десятки. И вот я хотел сказать, зачем он нужен, как он выглядит, как он запускается и чем он отличается от нашей операционной системы э, нормальной. Вот как-то так. Ну, давайте начнем бой как с приводского немножко. Я, наверное, многие замечали, что а, бывают случаи, что операционная система начинает подвисать. А, Происходят какие-то а, глюки, а, зависают программки. А, и стало например, невозможно работать а, именно задачами в проводнике. Или, как вы, например, у меня были вообще проблемы. То есть у меня после установки программки такое чувство некорректно установилось. И у меня просто компьютер... Нажимаешь выключение. Он на, на, показывает окошко вы, на выключения на системы, и все и зависает. Оставлял, я при, уходил с работы, приходил, а, приходил на работу, у меня это окошко все висело. Прошло около 8 часов. То есть, приходил через кнопку. То есть, какой-то блюк. Дальше у меня начали а, каким-то образом отключаться а, а, службы, и их нельзя было включить. Ну вот это все как раз можно все сделать а, в безопасном режиме. А, давайте, сперва, расскажу, как его запустить. А, то есть, есть два способа. Его запустить через а, само а, Windows. То есть, мы пишем msconfig. Ну, выполнить CXP у вас. Если у вас семерка, то строчки, где моргает. Или Десятки просто прописывать мс конфликт Открываете, здесь выбираете загрузку и нажимаете галочку «Запасный режим». Здесь есть пункта, а вас будет интересовать только 2. Это минимальная или сеть. Восстановление актив территории это AD, то есть это больше к администратору. Другая оболочка… Честно слово никогда не использовал. <смех> Думаю, никогда не используюсь. Даже чтобы посмотреть, неинтересно. Минимальные это, то есть, подключение всех. Ну, просто с первоначальными драйверами А сеть это с использованием сети. То есть, например, вот вы тоже сам домен. Если вы находитесь, ваш учет находится в домене, вы ее не сможете подключить без сетевых а, настроек. То есть вам, если надо будет зайти под вашей учеткой, то надо съесть. Если под локальной учеткой, то можно минимальный. Ну вот, выбирать минимальный, жмите применить, нажимаете ОК и в компьютер. После этого ваш компьютер загрузится в безопасном режиме. Если у вас эта кошечка не срабатывает, вы не можете конфигурацию систему открыть. Так, мы этот То есть второй способ, как бы даже второй с половинкой способ, потому что вы его, это, оба открывается при запуске вашей системы. То Я покажу вам на примере виртуальной машины. Вот Windows 7. А, здесь не так. Да. нажмете F8 при загрузке, и вот такое окошко появляется. Или вы можете просто у вас появится безопасный режим, если вы, например, включите, и потом резко нажмете у вас будет загружаться вот пока что Windows загружается, вы нажимаете новую кнопочку, ждет, чтобы выключить компьютер в аэрине. Или Или выдергиваете кабель. Но кабель нужно выдергать, вы просто нажать кнопочку. Кто снова включаете, у вас появится то же самое. Вполне вариант загрузки. Про Здесь нас пока что интересует только безопасный режим, безопасный режим загрузки силы драйверов, про который я говорил, и безопасный режим поддержки строки. Все остальные это в этом видео уроке нас не касается. А, про них я все э, э, запишу еще видеоурок, э, будет называться F8. Здесь я расскажу про, каждую, про каждый из пунктов, что он делает и для чего он нужен. А пока что нам интересуют только эти три пункта. Смотрите. Безопасный режим. Здесь даже приводится описание. То есть запуск Windows только с основными драйверами и службами. Применяется при невозможной загрузке после установки нового устройства или драйвера. То есть, если у вас, например, как бы система вообще не загружается, то вы просто безопасный режим включаете, там, э, мудрите, чтобы он загрузился. Так, пока что Безопасный режим э, загрузки сего драйверов, то есть, вот, основанными драйверами и поддержка сети. И с помощью команд строчки. То есть, вы загружаете, и у вас э, после загрузки э, откроется компанная строчка, где вы будете работать. Ну... Нас это все не очень так интересует. Нам подходит сейчас и обычный безопасный режим, а просто минимальный. Вот здесь выполняется загрузка всех файлов, драйверов, служб. Это занимает от 30 секунд до 2 минут примерно. То есть не очень времени. Пока что загружается. И давайте я вам э, как бы записал несколько таких э, важных... Э, пунктов чем отличается обычный персональный от безопасного режима вот они я вот так расписал побольше откроем ну, суть в чем а, здесь а, в безопасном режиме не открывает не запускается некоторые файлы не, запу, не запускаются тревера а, службы которые вы например устанавливаете админ это Удаленное управление компьютеров. То есть, может подключить удаленно. У вас эта служба не запустится. Дальше у вас а, загружается 16 светным рабочим стол Windows 640-480. Как раз у меня сейчас пока что загрузится. Там крутится... Есть не зависла. Ладно, пока что он грузится. Смотрите дальше. А, видеокарта а, загружается в режиме, где поддерживается совместимость с Windows видеокарты. Дальше. Запускаются некоторые файлы а, с параметром а, testmem, то есть проверка на память. Так, проверяем на расположение. И так, некоторые а, файлики проверяют. То есть, по сути, это не очень важно. Важно знать только что, что у вас драйвера не все включаются. Автозагрузка вообще, которая у вас стоит. Например, у меня вот здесь автозагрузка. Эти все автозагрузки не запустятся а, реж... в безопасном режиме. То есть они будут показываться, их можно будет в безопасном режиме отключить. Как раз мы про это сейчас расскажем. А, так что... сейчас О, вот, закрутилось. Вот у вас как раз видите расширение безопасного режима 640. Мы можем его конечно, сами изменить. 800-600. Там максимально, чтобы удобнее было... сохранить. Все. Смотрите, мы загружили обычный минимальный безопасный режим. Он выглядит вот, таки, вот такой образом. То есть у нас ни картинки, ничего нету. Просто все по минимуму. Без сил настроить. То есть у нас интернета нету. Звук тоже отключен, служба. А давайте первым делом покажем, что у нас загрузка включена. Мы открываем MSConfig, прописываем. Config. Открываем загрузки смотрим. Total Security, Adobe Update, например. И вот эти VirtualBox. Ладно, все. Запускаем напишет задач. Нажимаем процессы. Смотрим. Отображаем процесс всех пользователей. То есть здесь у нас откроет, открыты все. Побольше. И ищем. Total Security у нас нету, AgroTray нету, А Data нет, Oracle тоже нету. Все. Значит, у нас службы автозагрузка вообще не учитывается. То есть, если у вас был вирус автозагрузки, и из-за этого компьютер не включался, вы можете узнать, ну допустим, безопасный режим. Если он запускается, а он запустит в любом случае, значит у вас что-то с автозагрузкой. Вы просто убираете галочки, нажимаете применить. Загружайтесь. А, ну, перезагружайтесь. Перезагружайтесь нормальным операционным системе. И у вас тоже а, заработает все. А далее. Второй а, плюс. Например, у вас нет службы не запускаются. Пишут, что превышен интервал запуска службы. То есть в безопасном режиме а, мы можем открыть управление сейчас откроется у нас здесь выбираем службы и ну, два раза и ставим автоматически например. нажимаем применить или, ну запустить без службы здесь нажимать потому что вы запустите только на безопасном режиме а если мы поставим телевизор автоматически то есть у вас при загрузке вашей операционной системы у вас этот драйвер ну, как бы эта служба включится автоматически то есть видите у нас здесь допустим просто по минимуму службы то которое нам нужны для работы а, следующий а, плюс если у вас как бы, лагает ваша персональная система можно ее откатить откатить ее можно открываемые стандартные есть служебные восстановления системы вот так будет выглядеть Здесь нажимаем далее и а, вот здесь будем выбираем просто нужный нам бэкап, вот так можно сказать. И его а, нажимаем далее и просто откатить систему на работающую. То есть, например, у вас у вас, например, сейчас не работает ваша, не запускается простая система, а вчера работала. Вы просто откатывались не вчера, на точку DOS, например, чтобы она вчера была. И его запустится. Более подробно про восстановление системы я расскажу а, в другом видео уроке. То есть затрагивать эту тему неохотно уж сильно. Мы сейчас рассказываем про плюсы безопасного режима и для чего он нужен. А, и последняя а, тема, думаю, это то, что мы в безопасном режиме можем удалить. Например, вы скачали какую-то программку. И из этой программки у вас компьютер завес. Все не работает. Вы можете просто здесь нажать удалить. Она удалится программка. Ну вот у меня уже был удалено, типа. Нажимаем да, у вас удалилась офис mkroб то есть я могу что угодно сюда ну выбрать да посмотрите, когда вот принесиб я удалил 24 .03. я удалил и у меня если из этой программки у меня компьютер висел или ошибки давал после удаления здесь у вас а, удалится оттуда то есть а, ошибки исчезнет а, так что здесь а, про безопасный режим я рассказал все. То есть, а, если у вас какие-то проблемы есть с персональной системой, и вы не хотите ее перестанавливать, или а, а, попробуйте восстановить, или у вас есть байер, и вы хотите с него избавиться, для вас просто а, Windows сделал очень хороший режим, безопасный режим. В нем вы можете... А, при необходимых знаниях почти исправить любую проблему которая по силам безопасном режиму а так спасибо за внимание подписывайтесь на канал а, вступайте в группу мою помощь с компьютером здесь я как бы выкладываю новые как бы статьи пишу их ищу интересные статьи выкладываю чтобы людям было Полезно знать. Многие статьи даже для меня иногда бывают новые. И об этом я говорю. Стараюсь, а, чтобы все развивались и на ней появлялись. Также подписывайтесь на канал, вступайте в группу, приглашайте народ. И оценивайте видео. Надеюсь, оно для вас было полезным. Всем спасибо и до свидания.